Друзья, всем привет. Спасибо, что нашли время заглянуть на наш канал. Перед началом просмотра этого видео не забудь подписаться и нажать на колокольчик. Вам не сложно, а нам будет очень приятно. Всем приятного просмотра. Пятеро участников акции протеста, проходящей в понедельник вечером в Киеве у здания посольства Беларуси на Украине, были задержаны после потасовки, сообщили в Шевченковском управлении полиции. Задержанные доставлены в районное управление для установления обстоятельств произошедшего. Ранее о задержании пятерых митингующих сообщали в СМИ, они протестовали против итогов президентских выборов в Беларуси. Причиной задержания некоторых из них были якобы попытки бросать яйца в сторону здания посольства.